Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. Это уже 53 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня в видео я вам покажу все свои сделки за вчерашний день, покажу самую главную стратегию, по которой я смог заработать со 100 тысяч долларов. Также покажу монеты, в которые буду инвестировать. Поэтому смотрите видео внимательно, будет много полезной информации. Некоторым людям так нравятся мои видео, что они даже переворачивают экран и ставят еще лайк с другой стороны. Отдельный респект таким людям, а мы продолжаем. Первая и последняя сделка по разгону этого депозита была открыта по монете фил. Стакане спота я вижу крупную плотность, от этой плотности начинаю набирать позицию в шорт. Также если мы с вами здесь посмотрим по техническому анализу, здесь что-то похоже на краткосрочный тренд, поэтому я здесь открываю сделку по тренду. И в вторая вероятность, это в стакане спота крупной плотности, и от этой плотности я набираю уже позицию в шорт. Здесь все вроде бы неплохо, но цена как бы сразу на понижение у нас не улетает. Также я здесь раскинул лимитки. По которым добавился в позицию и риск в эту сделку был ребята около 30 долларов то есть я себе позволял потерять 30 долларов а заработать этой сделки я уже хотел примерно около 100 долларов. Цена у нас улетает на понижение. Часть позиции у меня была закрыта по лимиткам, но самая-самая малость после цена еще корректируется. Но все-таки она улетает. Часть позиции опять же закрывается у меня по лимиткам и часть позиции я уже сам закрыл вручную просто по рынку. Итого, ребята, в этой сделке было заработано 106 долларов. И теперь давайте я вам объясню какая же у меня такая стратегия просто секретная, по которой я смог столько заработать. Вот у меня полный список всех моих сделок. Заработали мы мы, получается, чистых 900 долларов за 8 дней. Открываем вот абсолютно любую папку, открываем абсолютно любую сделку. И просто смотрите, один и тот же скелет в каждой ситуации. Я открываюсь от плотностей. Многие работают, возможно, на пробой. У кого-то замечательно работает эта система э, от заявок. У меня лично от заявок. В стакане спота вижу крупную плотность. Это уже первый фактор, открыть сделку в шорт. Дальше я смотрю на графике, есть у нас уровень сопротивления. От этого уровня сопротивления также мне логично открыть сделку в шорт. Все, две вероятности и, ребят, у меня везде один и тот же скелет сделки, одна и та же стратегия. Вот здесь захожу в шорт, цена у нас некоторое время здесь, грубо говоря, долбится, да, не летит на понижение, но после все-таки улетает и в этой сделке я фиксирую свою прибыль. И везде у меня, ребята, такие сделки. Вот сделка на 40 долларов. Давайте следующую папку. Рандомную просто сделку минус 10 долларов. Эта ситуация довольно-таки интересная. Здесь в стакане спота я вижу крупную плотность. И от этой плотности начинаю набирать позицию в лонг. Но эту заявку разобрали. И цена улетела на понижение. Такие ситуации бывают. Минуса тоже случаются. Следующая сделка, к примеру, вот эта. Я уже не смотрю, ребята, что там за сделки. У меня просто они везде одинаковые. Опять же, в стакане спотаю видим крупную плотность. На графике видим уровень сопротивления. И от этой зоны я начинаю набирать позицию в шорт. Все примерно одинаково. Как находить эти плотности я вам уже рассказывал. Есть такой сайт Skype Live. Здесь вы можете просто смотреть крупные объемы, крупные заявки. После как вы находите эту заявку, вы уже переходите в стакан. Добавляете, настраиваете стаканы, И все, и торгуете Везде, ребята, у меня просто одни и те же ситуации Давайте, ребята, выберем еще одну Какую-нибудь рандомную сделку, рандомную папку Пусть это будет эта папка, ну я не знаю Но пусть это будет вот эта вот сделка Итого мы с вами здесь видим стакан стакане спота есть крупная плотность Я сначала, а, вспомнил, по этой я ситуации Думал заходить на отскок от этой плотности, да Но плотность начали разбирать Поэтому я зашел уже на разбор Этой плотности и на дальнейшее движение вниз Если посмотреть здесь по графику Здесь эта плотность была на уровне, поэтому можно было ожидать как ее отскока, от этого уровня, так и ее разъедание и дальнейшее движение уже к нижним уровням. Поэтому здесь после разъедания я начал заходить в шорт. И опять же, в этой ситуации было заработано около 80 долларов. Тоже замечательная сделка. И все ребята точно такие ситуации находите. Плотность торгуете. Трейдинг на самом деле не должен быть сложным. Вы нашли свою стратегию. И если вы знаете, что ваша стратегия, вы с рисками не борщите. Вот здесь я в большинстве ситуаций придерживался рисков. Были такие ситуации, да, там где у меня, конечно, голову срывало. Я это вам все полностью показываю на канале вы это можете посмотреть вот к примеру сделка там где у меня срывала голову здесь вы видите то что в стакане ничего интересного нету здесь я только захожу на пробой этого уровня только один фактор но вот представьте если бы этого пробоя не было здесь плюс соотношение рисков было один к одному поэтому сделка также была хреновая я это вам показывал теперь давайте наверное самое интересное потому что есть ребята которые говорят ну вот да ты торгуешь но покажи свой PNL PNL это ребята Та страничка, где вот каждый трейдер может вам открыть, и сразу видно, он зарабатывает на самом деле или он не зарабатывает. Здесь я, смотрите, ничего не меняю, нажимаю вот обновить страничку, я с вами разговариваю, здесь я никак ничего не могу нарезать. Нажимаю кнопку поделиться PNL, 147%, совокупный PNL 2300, ну почти. Получается в долларах я заработал за 30 дней 2300, опять же коэффициент прибыльности 73, получается то, что у меня 22 прибыльных дня и 8 дней убыточных. Поэтому, если вы смотрите каких-то трейдеров, можете задать ему этот вопрос, пусть покажет и здесь сразу все становится понятно. Стоит ему доверять, не стоит, поэтому, ребят, каждый, конечно, делает выводы сам, но свои слова, просто то, что я показываю, я вам просто взял и наглядно подтвердил. Интересная ситуация по монете СТПР, она у нас есть в портфеле, смотрите, есть первая волна роста, вторая волна роста, это по волнам Эллиота. Здесь у нас третья волна роста, получается четвертая коррекционная и, возможно, сейчас будет пятая финальная. Поэтому по этой монете, я думаю, уже стоит даже нам немножко фиксировать позицию. Возможно, прямо сейчас скинем с вами 50%, потому что, вот смотрите, у нас уже ситуация по портфелю довольно-таки неплохая. Эта монета у нас была всего лишь, как вы помните, на 25 долларов. И сейчас у нас она прям показывает прибыль 94 доллара. Следующая монета, вот монета Dash, как бы я в нее все верю. Я надеюсь, она у нас скоро выстрелит. Поэтому эту монету я еще докуплю, возможно, в другие свои портфели. А сегодня мы будем с вами, кстати, инвестировать в монету BZRX. Здесь нету особо какой-то крутой идеи. Это такая децентрализированная платформа на эфире, которая создана для дефи кредитования и маржинальной торговли с кредитным ключом. Находится на 395 месте по Конмат с рыночной капитализацией 96 миллионов долларов очень маленькая капитализация, поэтому я думаю, мы можем легко просто выйти с этих накоплений. Также смотрел монетку РВН. Возможно, более подробно мы рассмотрим ее в следующих видеороликах. Но здесь мне больше ребята смотрится монеты bzrx уже по графику. Вы просто посмотрите, какие у нас крупные объемы проходят именно вот в этих вот местах. Поэтому, возможно, у нас эту монету прямо сейчас очень хорошо накапливают, и скоро мы с вами сможем увидеть вот прям хороший такой туземон. Если мы мы посмотрим график BZRX с биткоином мы видим то, что эта монета просто на дне. И сейчас у нас есть хороший уровень поддержки, от которого возможно скоро эта монетка вот так вот сделает просто вылет наверх, выбьет сначала эти уровни и потом, я не знаю. Я, конечно, не уверен, то что можно сходить на перехай, но если такая тема будет, то эта монетка даст просто хорошие X. Опять же, ни в коем случае не финансовый совет. Возможно, прямо сейчас начнется медвежий рынок, я это уже сколько раз повторял. Я хочу, чтобы вы также все-таки свои деньги зарабатывали и моя цель вам просто показать свое видение. Если вам эта монета также симпатизирует, там нравится по фундаменталу, то пожалуйста ее берите. Опять же, если начнется медвежий рынок, будьте готовы к тому, что монета валится больше, чем на 70% к уровню поддержки. Ниже, конечно, может сходить. Многие монеты вообще, вот как ICP, падают просто в дно. Если там выходили по 400 долларов, то потом можно вообще купить по 4 доллара. Я сам лично такую монету покупал еще в 2017 году. Купил как-то биткоин, диамонт по 30 долларов, а сейчас он вообще валяется там около одного доллара. Поэтому, ребят, вы всегда должны думать своей головой, куда вы хотите инвестировать. В целом, здесь у нас есть хорошая поддержка. Мы видим то, что здесь у нас происходят те самые накопления. Есть у нас движение вверх. Это, так скажем, ручка флага и сам флаг. А потенциал этого флага это вот такого вот движения. Поэтому вполне логично то, что скоро мы увидим то, что эта монетка у нас будет пробивать вот этот вот уровень сопротивления. И дальнейшее движение вверх. Но, опять же, вы можете посмотреть на монетку СТПТ. Здесь нету какого-то супер суперкрутой идеи, но буквально за пару дней эта монетка выстрелила и дала 2-3 икса, поэтому как бы тут ты не понимаешь, какая монета выстрелит, в какую монету нужно вкидывать. Я лично смотрю на те монеты, которые укатаны. Если посмотреть на рейвкоин, он как бы прикольно смотрится, да? Но, опять же, если посмотреть к доллару, он уже как будто вот, уже как бы сделал свой выстрел, да? И как бы возможно можно сходить на перехай, но, опять же, где гарантия? Если посмотреть к битку, да? уже смотрится интереснее как бы есть у нас грубо говоря как бы ложный такой выход Сильная поддержка. И, возможно, мы увидим, опять же, вот такой вот выход. Поэтому RVN, возможно, добавим в следующих видеороликах. Но сегодня вот на 25 долларов купим монету BZRX. И вообще каждый день, когда я... А, смотрите, у нас уже даже денежек нет, закончились. Поэтому переходим на фьючерсы. И здесь я нажимаю перевод. И давайте долларов 100 мы скинем. Потом я, конечно, отсюда выведу. И долларов 100 себе оставлю опять на разгон. Поэтому будем опять потихонечку разгонять. Сейчас переходим уже на Binance. И здесь выставляем на 25 долларов купить по рынку. Отлично. Теперь, ребята, давайте здесь мы сразу скинем 50% монет по СТПТ. Остальные 50% процентов мы с вами оставим и раскинем также уже лимитки. Так, 50% монет. Почему 50%? Я не знаю. Я просто вот так вот на шару. Сижу, подумал, надо 50% скинуть и давайте теперь раскинем лимитки. Мы смотрим на эти вот росты, рост у нас был 1, 2 и возможно третий будет на 0.33. По цене 24 цента скинем 25% монет, просто выставим ордер. Следующая цель у нас будет 27 центов. Здесь мы опять же скинем примерно 50% монет. Ну и последняя цель у нас будет 0. Давайте, наверное, 0.31. По 0.31 я уже скину весь остаток позиции. Вот, ребята, примерно так мы это все сделали. Я думаю, так будет грамотно. Немножко позже, ребята, я подкорректирую этот портфель. Здесь скину часть монет, просто чтобы вам уже все наглядно показывать. Поэтому смотрите актуальную информацию уже в телеграм канале. Также я вам хочу напомнить то, что на коем-листе появилось новое ICO. Завтра, возможно, мы сделаем более подробный обзор на него. И как бы стоит в нем принимать участие, поэтому переходите, регистрируйтесь. Ответы на квиз у нас уже также есть в телеграм-канале. Буквально пару слов еще, ребята, хочу сказать по трейдингу, чтобы зарабатывать, вам необходимо иметь систему. Я вам уже показал полностью свою стратегию. Опять же, одной стратегии недостаточно, вам необходимо придерживаться риски money management. Я уже рассказывал об этом более подробно вот в этом вот видеоролике, поэтому у вас уже есть все, чтобы взять и зарабатывать. Берете мою систему, берете этот риск менеджмент, зарабатывайте. Я не вижу никаких проблем, можно спокойно обучиться, немножко практики, немножко усидчивости, нашли те ситуации, которые у вас будут лучше всего отрабатывать и начинайте зарабатывать. Поэтому, надеюсь, видео вам было максимально полезным. Поставите лайк, напишите свое мнение в комментариях. Всем, ребята, удачи, всем профита, всем пока.